Пуста Пиночет с адъютантами Сантьяго Чили 1973 год ну вот кроме того, что он же генерал был же он полковником, когда хунтой власть взял да, а, вот, кида. ну и вот же смотрим, да, вот это была, ж, которую говорят, что она была действительно мировая, вот эта вот война 1880-х, ну, 70-х годов, и в Америке с Латинской же Америкой, с Мексикой, вот, и типа ж, на территории Европы, вот эти все эти самые были, вот. А погоны-то, обратите внимание, погоны-то у времен гражданской войны в Штатах. Специальная вот эта якобы версия, видите? А они в Чили, это же Латинская Америка. Ну как, ну один это все одно было, это человечество. Ну все, ну единое, оно боролось, оно непонятно с какой нечистью, с какой тварью. Если погоны такие же, типа у врагов Латинской Америки и этой Северной. Ну типа там война северо Юга вот это гражданская и прочее, это мототень. А боролись мы против вот этого заполонения дебилизмом, вот, потому что... Проникла в человечество вот эта зараза, да, инопланетная это... она, бесовская, демоническая, как угодно называется Это Крахману обращайтесь он это объясняет выползки эти проникли в сознание, в образное наше пространство. не в головы, не ни гуаулды никакие. Это просто постфактум, как, как образ, показанный, как это проникло, типа, на материи. А это именно в образное пространство проникла зараза. Ну, видите, львица ну, вот такая. это тоже гифка, понимаете? Она все стереотипы ломает. Ну, все как стереотипы. Как кошак. Да даже не кошак. Собаки больше так себя ведут. Поластиться, почухаться вот это, что вот так вот. это. Какие-то новые туристы. Она бежит всех пооблизать, побол... понимать. Матерь, ничего не ну, ну, Прекрасно Обалденно просто. Да? просто. Вот, обалденно. Как вот видите, вот, а нам же что-то втирают хищники. Сожрут, блин, там траливали, И человек блин, начинает браться. бояться. Вот, и все это дело пугать. И оно воплощается. А эти бедные животные не знают, что делать. Потому что человек, это же царь они, природы они на самом Они да. И а, у них включается это самое. Значит, надо сожрать. Акулы эти с этими челюстями знаменитыми. Швейцария, горы швейцарские. Прекрасно просто. Какой простор, какая. Удивительно. Такая дальность всего. Такая широта. Как там дышится? Как там? Ой, мы на Сауровке какой уже простор идет. Сколько там? 100 с чем-то метров. 227. А 200. высота 227. Э -э уже такое-то самое дальность. Широта кругозора видна. Хорошо видно, все дышится. Ве ветра такие. Как там? Вообще удивительно, наверное. Вот. А вот Ворота видите, видите какой б... папашка, на самом деле, да, сам вот. боится. Ой, вот. б... И сразу, ну, якобы своим ребенком, да. Хотя я сомневаюсь, гуся. что. Ой, блин, это пипец просто какой-то. Вот отношение, видите, вот этих биороботов к своим, якобы потомству своему, да. Вот, ребенком своим, бабах. Хоть не головой самые. ногами, да. Ну? Вверх ногами держал, головой бы ударил. Вот, интересно, это муравьёв, этот круге смерти, или как-то так он назывался, у них сбой феромоновой этой самой, они по феромонам бегают дорожкам, и они по кругу бегают, пока не умирают. Вот, ну, интересно, это самое, что это, греются так эти олени. Вот. Похоже, очень на всем известное в Мекке хождение вокруг кубика. Вот, ну, я так полагаю, что это идет, это самое, да, что это... Идет настройка, управляющая настройка, они собираются в единую эту общность и получают из управляющего центра команды, ну потому что все-таки это животные. Отдельным э, разумом они не обладают, они обладают зачатками э, разума, да, умом обладают безусловно, потому что все по матрице действуют, вот, но только вот совместно в больших количествах они могут быть. Mm. Вот, ну, там говорится, что пингвины сбиваются в эти самые, внутри греются, снаружи ждут очереди, чтобы залезть внутрь. Но они вроде как не двигаются, а стоят. но ну, а эти вот... Вот. Ну это... а на самом деле это как раз вот то, что, о чем я говорю. Вот структурирование mm. пространства... Только на плоскости, ну да? ну да, структурирование пространства должно тоже происходить. То есть вокруг одного продвинутого человека должно конфигурироваться несколько... Менее продвинутых, для того, чтобы было взаимодействие и был рост всех причем. Всех, ideas, да, и всех по-разному, в разных плоскостях, в разных э... энергиях, в разных мирах, но обязательно должен рост от взаимодействия. Вокруг этих менее продвинутых должно выстраиваться еще менее продвинутые, и тоже ну, их большим числом. И так вот это все концентрическими кругами, да, и имею. вот природа это показывает. Как, как луковичка этими слоями. Да. Так что там внутри самый умный олень, да? ну, Это в другой немножко среде, это животные, да, вот такие насекомые, смируюсь. они управляются именно вот этим вот таким сигналом. Они которая... повторяют структуру, которая должна быть ну, на более высоком уровне человеческом, да. ты имеешь в виду. Да. да, они вот показывают именно как должно естественным образом структурироваться. По-другому будет уничтожение, если не будем структурироваться в пространстве, а, сферами. На обоих, да, и на маяки, Ну да, конечно, на реки, да, маяк везде? пришло и на этом и же, на да. Это да это вот, такие вот пироги, да. Вот, и везде ж, ну, Значит, 18 лет, да. ну, До 18 снял. лет э, не пробуйте жопу вытирать. Не, не пробуйте. Не учитесь, нельзя. даже не учитесь. Да, нельзя. Вот, это была подборка. С лендлизовской техникой, вот которая то ли наклепали ее сверх меры и потом начали пилить. То ли старую, которую использовали, вернули. Но я тут смотрю, опять же, это эти танки блин, двадцатых х 25-х годов. Жуть какая-то. Какой лендлис. Сколько опять же, тогда длилось так называемые эти войны. Вторая, это мировая. Сколько она длилась, если в лендлисе вот такие танки присутствуют. Жуткие, блин. Кому они нужны? Её блин, с этой самой, с СВД, с трехлинейки. Не, если с 25 -го года это шла война, тогда, ну, тогда такие делали. Вот. А если это в сорок м такую или в 40-м такое говно пытались стюхать, ну, извините, это надо эти самые расторгивать, такие лендлизы. Корабли, куча, я не стал много там, Самолеты грузовики, мотоциклы просто горами стоят, вот. Представляете? даже самолеты казалось бы. Ну, это видите, вот получается, как мы говорили, что существуют гигантские э, свалки всего. То есть производится, производится, производится, вот, для того, чтобы всех э, э, обеспечить всем необходимым. да Потом начинается искажение какое-то. А давайте будем воевать, давайте будем военную технику. Вот. И ее тоже... Перепроизводство происходит, потом рано или поздно надо заткнуться, блин, вот. перестать друг друга мочить. Причем это с 45 по 48, представляете, какой попел был, хоть металла, хоть бабла. Это все аж после войны еще три года крутили, мутили, вертели. Это киви, вот. виноград крупный, Вот получается. И кстати, за этот самый, кто там выил против этого самого, э, этих э, залу английского расплатился Путин окончательно. Вот так вот, такие вот пироги, если вы это еще не знали, да? Вот, ну, неважно, Кремль, Путин, неважно, не важно, реальный, виртуальный, не суть, важно. Вот, поэтому в этом есть вот определенная такая доля, э, долги навесили, правда или неправда это было. Неважно важно и все, же да? это самое, ты вот должен и все. Так, это кто? Киви, жаворок. А, киви, Махнет, да, ну это для наших рад? этих самых, для, для нас это вот диковинка такая, да? Кроличий бандикуд. Ну тут все, крысу слепили с кроликом, действительно. Что только они творят в этих лабораториях, Ликвидаторы на крыше 4-го энергоблока, 86-й год. Так, значит, сейчас вот подожди, там надо несколько секунд. вот сейчас. Видите, не смазанная, не в движении, ничего. Так, подержи вот этот кусок радиоактивных херди. Я сейчас вот. Это, не с, как это, это не с рук, это со статива. Потому что нормальная фотография, чтобы она не была дрожания никакого. Тем более пленочная, да, это можно сделать только со статива. Современная, которая там за тысячные там, доли секунды. Да, там можно этот самый. Проверьте, вы, сколько вы фоткаете, да, какое оно размытое. Хоть видео на смартфоне, со всеми вот этими антидрожаниями, Вот это вся херня, все равно на такое кривое, косое, размытое. Что вот. это было на самом деле? Что на самом деле было, это 86 год. Это преступление было против человечества. Кто это сделал? И после этого начали утилизировать Советский, Советский Союз. Союз. Да. Вот. ну Миша со своими блин тезисами апрельскими, долбоеб этот... Проклятый, хоть и покойный, блядь, вылез. Наконец-то, кстати. И понеслось, блядь, это самое. По поводу Ленд-Лиза, Михаила Маренкова. Наматеризовали, как машины или смартфоны. Да, Миш, да. Мы Такое должны что были уже выйти машины? в державу. Советский Союз должен был уже быть, вот после 91 -го года вот этого референдума, он должен ста стать был державой. Там слова это не, не употребили. Это как раз был переходный момент. Не вот это СНГ и прочее Г. Вот, куда это впихнули, блин. А это должна быть держава с народным самоуправлением. О, Миша, тоже интересный этот. Михаил Маренков. Все забоялись и на материализаторы ответили попыткой защитить человека. С любовью нам материализовали средства защиты. Танки, да, самолеты. Да, Как обычно, напугают все, котенок, гав. Давайте вместе бояться. Вот. А бояться все, это значит бояться друга, соседа, э, родственника, да. Как можно бояться... Э, какой-то Америки, которая находится где-то за океаном, но абсолютно большинство из вас не видела и не увидит эту Америку и этих американцев. Ну как можно бояться вот этого? Как можно бояться изображения на экране монитора или телевизора, лупатого какого-то? Mm, как да. можно бояться? 70-х плоского, который сейчас плазменный. Как можно, блин, это самое, лезть под стол, потому что сейчас там какую-нибудь э, куськину мать этот э, самый. Закидит, да. Да, ядреную бомбу и надо лезть под стол. Ну, блин, елы-палы. А. Ну, ну, цените свой мозг все-таки. Ну, не позволяйте засирать. Молодая норвежская невеста в традиционном свадебном платье. 1904 год что-то так как, что -то похоже на что-то да на все похоже как, да, и больше всего карпатских этих самых ну, да, мотивов. На, на, и на русскую, и на украинскую вышивка вот эти вот видите, что эти звезды, что эти нашитые, вот эти что-то. Ну, все оно, ну, одно, все одно, оно человечество, понимаете? Только с разными фентифлюшками. Вот, села муха на варенье, вы представляете, на смайлик какашки. Ну, принципе, что есть смайлик какашки, меня, конечно, очень удручает. дручает. Ну, смешно, конечно, вообще, в принципе, что муха прилетела. Ну, вот, что-то заскринил, блин, mm -hmm. неописуемо просто. А у нас мухи по цветулькам летают. Ну, и, и здесь тоже по нам тупчутся этот кокосовый краб. Они, по еще больше бывают. На пальмыш они лазят, действительно, шити срывают. И вот, представьте кто-то решил его покормить. А он как аккуратненько пытается взять своими утютями. Какая сложность этого изготовления, этого манипулятора усики. Лапки он маленькие. Лапки еще одни ближе. Вот эти ж большие клешни. Чудно. сложно? Зачем это переусложнение? И можешь у него меньше, даже как вот у этих говорят хорошее, а там же ж вообще структура простейшая. Пара целуются в кинотеатре. Ну, там, или 43-й, или 45-й, Штаты, естественно. Вот. И вот видите, стерео Изображение, вероятно, какое-то. Вот Обычно, как она там? Она моноэфаная. Ой, не, не, не то. Ну, что-то. Ну, два, двухцветные. Очки. Очки вот с эти, двумя да. разными стеклами или там поликарбонатными какими-то этими самыми. Вот, для того, чтобы на каждый глаз обманывать, да, и получалось стереоизображение. Вот. Я помню это в 70-х годах в Советском Союзе было, ну потому что я сам ходил. Вот, это было, да. А получается, значит, это было в Америке в 40-х годах. А, а если с... это было в Америке в 40-х годах, значит, это было везде. А в 30-х годах, при кровавом Сталине, помнишь были эти самые. Мышцы? Или показывали это, видео. Ну, тоже стереошить, в кинотеатрах, стереоизображение. Вот. Ну, вот, я не помню, с, с очками ли это, или даже без этого используется. Ну, это вообще. Какие-то фотки были. Поле с капустой рядом с улицей Слуцкого, ныне Таврическая улица, Петроград, 1919 год. Да что ж такое, ее садят возле ски, этого самого, опять возле Исакиевского какого-нибудь собой. Шо ее в 19 году посадили, потом в 40-м году. Да что ж такое, где же правда, может это тоже, типа, потом сделали этот 40-й Ну, вроде по фуражке видно, что это э, около царских времен этого самого. Фуражка, хотя 19 год уже, ну, еще не успели заменить. Вот, и как интересно оно, что асфальта не было, шо, как она вот капуста такая ядреная, mm -hmm. классная, как а она вырастала корень, на, на асфальте. у капусты от такого, может меньше, может больше, они довольно длинные. Да. Сколько Только... надо земли? можно по поводу вот этой фотографии с капустой? Мне вот часто снились сны, где вот по Питеру вот так же вот рассажены повсюду грядки, вот по всем этим улицам, где трамваи ездят, там вот да, шоссе, вот это вот все вот эти грядки с растениями, все вот это, оно там повсюду рассажено. Видимо, вот этот Исаки, он скорее всего какую-то энергию посылал, типа это. Ну, ускоритель роста может быть такой, mm -hmm. но такая у меня мысль сейчас. В общем, извиняюсь, что перебил, передаю ну, благодарим, Миша, перебивай почаще Ты очень здравые вещи говоришь Да, вот, да, вероятно, это какой-то был Синхрофазотрон да, вот, Который синхронизировал На что-то здравое вот. А до этого, вероятно, то ли Исаки, То ли еще какое-то сооружение Возможно, несуществующее Или то, что мы не видим сейчас вот, Формировало вот эти гигантские эти деревья И, соответственно, рост Тогдашних да, человеков Невероятно гигантский был когда спишь